В основу классификации категории людей легло римское право, на котором построены правовые системы России, Украины, всех европейских стран и большинства стран мира. Иначе говоря, правовое устройство большинства стран основано на принципах рабовладения, поскольку древнее римское право описывает именно рабовладельческий строй. Свободные граждане Рима были разделены на две группы. Первое – патриции, древние жители Рима, привилегированный слой. Второе – плебей, те, кто добровольно переселился в Рим и был покорен римлянами. Граждане второго сорта.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 В современном мире также существуют признаки для классификации людей согласно римскому праву. Распознать, к какому классу относится личность, возможно по написанию его фамилии, имени и отчеству, под документам или юридическому названию личности. Первое. Патриции. Человек живой. Мужчина или женщина. Привилегированный слой. Самый высокий правовой статус. Написание имени Дмитрий. Это как Николай II, Елизавета II и так далее. Второе. Плебей граждане. Есть некоторые права, но не высшего порядка. Написание имени на примере Дмитрий Иванович Степанов. Третье. Вольноотпущенники. Лица, называющие себя государственными и исполнительными органами при полномочиях. Приставы, полиция и другие. Написание имени Степанов Дмитрий Иванович. Фамилия пишется первым. Четвертое. Рабы. Физическое лицо. Субъект. Рабы, лишенные всех прав, являющиеся вещами, как неодушевленные, неживые предметы. Мертвые, юридические. Написание Степанов Дмитрий Иванович. Все большими буквами. Ну, вот вы, что нам это сейчас рассказали, а, а ну...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 Тем самым вместо человека получается гражданин и рожден не сам человек, а наименование в виде имени, отчества, фамилии гражданина. Но сами по себе инициалы уже не являются живыми, а являются написанными на бумаге словами в виде имени, отчества и фамилии, персональными данными. И с этого момента живорожденные человеческие мальчики и девочки превращаются в, из живых человечков в неживые, неодушевленные инициалы, написанные на бумаге в виде имен, отчеств и фамилий. Вот рождается ребенок, его уже сразу, женщина в роддоме, почему не организовали не домашние роды, да, как раньше, они сделали так, что мы в роддомах рожают женщины. Значит, женщина подписывает документы, не знает о том, что она подписывает, что нарушает без мужа, и государство становится отцом. Там так завуалировано все это дело. Потом, когда ребеночку выдают первые справы, документы, свидетельство о рождении, на этого ребенка сразу выписывается вексель. Ну, эмиссия денег происходит. И когда мы думаем о том, что младенца каждый месяц носят, его взвешивают, мы думаем, вот, смотрят там за здоровьем этого ребеночка, да, все так думают. На самом деле он стал вещью, и чем больше вес, тем больше денег на него начисляется. Как вам такое? А в современных свидетельствах о рождении уже даже не пишут о том, что рожден гражданин. Просто выдают свидетельство о рождении инициалов. Какого хрена? Нам с детства прививается, что мы являемся этой неживой фикцией. Устраиваются переклички в детском саду, в школе, армии на работе. Мы откликаемся на свои имена, думая, что мы и есть имя или фамилия, имя, отчество. Например, спрашивают, кто Иванов Олег Иванович? Я, отвечает мужчина, который является только лишь собственником своих ФИО. Иванов Олег Иванович. Необходимо понять, что мы не есть наши инициалы, это инициалы являются нашей интеллектуальной и неимущественной собственностью, мертвой и неодушевленной. До тех пор, пока мы определяем себя как имя или ФИО, мы мертвы. Юридически мы все пропавшие без вести мужчины и женщины, когда-то рожденные живорожденными в родильном доме.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 Все это делают исключительно в отношении наших мертвых персональных данных, поскольку живой человек суверен, не подсуден. И Вот здесь мы сидим трупы, юридические трупы, у которых нет ни рода, ничего. Это говорит римское право. Это все основано на римском праве. Если мы с вами оживляем себя как человека, а для этого уже подготовлены документы, которые мы вам дадим, и вы будете оживленная личность, юридически, то, соответственно, и вы становитесь как народ. Многонациональный, я, правда, скажу, как там написано в Конституции, многонациональный народ, суверенный народ. Тогда мы становимся суверенным. Потому что как личность мы не можем быть суверенны, Мы суверенны только как народ. И когда мы оживили себя как человека, как народность, тогда что у нас появляется? Ну, суверенитет это понятно. У нас появляется право выбора с вами и право отстоять собственную землю. Есть это право сегодня? Сегодня нету. Для того, чтобы мы смогли создать что-то большее, в первую очередь, еще раз повторюсь, нам нужно оживить себя как человека и как народ оживить, создать, восстановить как народ. После того, как мы восстанавливаем себя как народ, как рус, у нас появляется земля, и все недра принадлежат нам, все ресурсы, Именно система оживления человека и восстановления своего рода, именно рода, потому что без прошлого страны не может быть будущего, понимаете? Человек без прошлого, страна без будущего. А ведь это очень неудобно, если каждый поймет, что ни один человек не имеет права судить другого человека. Черная мантия судьи лишь на том основании черная, что это цвет траура, и судят мертвого. Мы для структур исполнительной, законодательной и судебной власти юридически мертвые субъекты или физические лица.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 тут уместно было бы поднять вопрос и о надвигающейся чипизации и закона о сборе биометрических данных физических лиц рабов возмущаться бессмысленно бессмысленно и голдеть стаду рабов или устраивать митинги писать петиции и подписываться в них как рабы с указанием ФАИО или паспортных данных подтверждающих статус раба поскольку взбунтовавшихся рабов моментально усмирять полицейскими дубинками слезоточивым газом с фабрикованными делами или дуркой по причине того что раб совсем с ума сошел посмел считать себя живым человеком по три. Поэтому вся надежда сейчас на тех, кто начал входит в осознанность. И для того, чтобы люди начали действовать, у них будут забирать. Боятся потерять дом, они заберут дом, дом этого человека. Переходный период никто не отменял. А вот те, кто сейчас начнут, одни подталкивают нас на борьбу, да? на то, чтобы мы вышли, митинговали, взяли оружие. Нельзя этого делать, потому что они готовы. Согласно Международному торговому кодексу, любому товару, а раб это тоже товар, к тому же являющийся неодушевленными инициалами в виде ФАИО, положен штрих-код или чип для его учета и прохождения при оплате на кассе.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 А если кто-то из товара под названием Физическое лицо посмеет возмущаться, ему отключат доступ к электронным деньгам. Наличные тогда уже из оборота изымут, но ну и вполне имеют право устранить физические воздействие через чип на сознание, вырубив его вместе с телом или внушив те мысли, которые им нужно. Либо согласно статьи 47 донорства органов и тканей человека и их трансплантации пересадка федерального закона от 21.11.2011 номер 323 федерального закона редакция от 29.12.2017 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации с изменением и дополнением вступивших в силу с 6.03.2018 года пустить на органы или еду. Ведь, чтобы этого не сделали, необходим письменный отказ, а у нас в больницах и поликлиниках собирают исключительно информированные согласия на все, указывая в этих согласиях именно на выше приведенный закон, правда, утаивая от рабов состав статьи 47. Акрана!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 Данная дата имеет перевод в виде системного ноля в компьютерной системе или обнуление каждого до уровня не живого, а мертвого юридически, обнуление звания живого человека до мертвого предмета или субъекта. Во всех реестрах физических лиц выпадает эта злочастная дата, и те бухгалтера и операторы, которые это видят, думают, что это некая системная ошибка. Они не понимают, что это страшная закономерность, которую просто так кликом мышки не устранить. Вот ну, смотрите, мне прислали...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 Но они не понимают всего смысла, всего mm -hmm. ужаса того, что происходит. А им кажется, что это просто какая-то системная ошибка, забежавшая вот во все реестры нашей страны. Смотрите, насколько все глубоко. Значит, здесь написано, да, то, что есть изъятие органов и тканей после смерти человека. Как эту смерть они констатируют, здесь написано тоже. И в статье 61...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 4 2. И не думайте, что это происходит только в РФ. Однако помним, что молчание знак согласия. Поэтому, если вы молчите, значит автоматически согласны на то, что вы мертвый раб. Ф.И.О. Фамилия, имя, отчество. Ф.И.О. Субъект или физическое лицо. И никого не волнует, что этой информации вы не знали, ведь доступна она исключительно человеку, с чем я вас и поздравляю. Узнав эту информацию, вы поняли, что вы человек. И молчать о том, что вы узнали об этом опасно, так же, как и опасно это обнародовать в одиночку. Собирайтесь в сообщество, делайте свои реестры. Тогда прежде чем нас прочипируют или нанесут на нас штрих-коды, как на товар, у нас есть шанс избежать этой гибельной участи. Помните, что в единстве наша сила. Также помним, что все те, кто пытается вам дать паспорт СССР или паспорт аборигена коренных народов Руси, паспорт РФ или еще какие-нибудь паспорта – всего лишь переводят вас, рабов, от одного хозяина к другому. В текущем статусе вас совершенно легко и просто можно продать в составе траста РФ в траст СССР или из траста коренных народов Руси в траст Российской империи. Думайте, в этих трастах вы найдете спасение? Некоторые из них в открытую пишут о том, что следует римскому праву. От французского «passer» и «ti».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 Порт, латинский портус, гавань, пристань – место, расположенное вблизи берега моря или реки, устроенное для стоянки кораблей и судов, имеющие комплекс специальных сооружений для их обслуживания – причалы, вокзалы, краны, склады, терминалы, вспомогательный транспорт и т.д. В порту может быть несколько причалов, оборудованных для причаливания судов, посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов, заправки топливом и других работ. Сухопутный порт, согласно документу ООН от 2006 года, означает субъект, в котором происходит сосредоточение и распределение товаров, функции которого аналогично морскому порту. Я ни хрена не понимаю.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 И чтобы понять, кто прибыл или что прибыло в порт, надо разобраться, к какой категории он, оно, относится на корабле, судне. Первое. Судно. Судебная власть или корабль. Второе. Капитан судна. Судья, президент, король, королева и так далее. Третье. Экипаж. Живые человеческие мужчины и женщины. Четвертое. Пассажиры, граждане. Пятое. Товар. Обычно именно товару в порту выписывается накладная, ну как в родильном доме на наших детей. А затем с товаром поступают как и полагается, выдают ему свидетельство о наименовании товара, фио, а затем паспорт, как фену или стиральной машинке. И даже срок годности и пенсионный возраст устанавливают согласно всех торговых норм. Есть гарантийный ремонт товара, выраженный в бесплатной медицине, где к нам относятся зачастую тоже не как к человеку, а как к предмету. Имея в наличии два или три паспорта, вы принадлежите как товар двум или трем государствам. Так что стремиться к получению паспорта престижного государства, судилища над Ариями или СССР, не очень актуальная идея сегодня. К счастью, у нас есть возможность и способ определить свою правосубъектность и из статуса от мертвого раба, физического лица, перейти в статус живого человека, мужчину или женщину. Есть надежные методы обрести право живого человека. Герман Греф сказал в своем известном интервью волшебную фразу. Когда народ самоидентифицируется, им невозможно будет управлять. Они понимали, как только все люди поймут,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 Уже разработаны документы, как грамотно заявить о себе. Необходимо пройти процедуру заявления себя и осуществить свое самоопределение на правосубъектность как живого человека, мужчину или женщину. Первое. Заявление. Заявление делается в устной, но желательно в письменной форме, перед уполномоченными, теми, кто имеет полномочия свидетельствовать ваше заявление о том, что вы живорожденный мужчина или женщина и находитесь в живых. Уполномоченные это либо государственный нотариус, как правило нотариусы проходят процедуру повышения своего правового статуса и являются живыми женщинами и мужчинами, однако далеко не каждый вам напишет, что вы являетесь живым человеком, таких единицы. Или два уже признанных живыми человека. Двое должно быть по юридическим нормам, это как два свидетеля или два понятых. Также уполномочен принять такое заявление капитан судна, у которого есть бортовой журнал и печать, начальник тюрьмы или суд государства, либо Европейский суд по правам человека. Также заявить можно о том, что вы живой человек, мужчина или женщина, публично, в средствах массовой информации или в газете, которая находится в государственном реестре. Однако в этом случае, кроме этой публикации, на руках у вас не будет документа, подтверждающего этот факт. Второе. Свидетельство. Письменное свидетельство на бумажном носителе нотариуса. Двух живых суверенных мужчин или женщин, капитана судна, начальника тюрьмы или судьи. Третье. Грамота. Документ, где сокращенно указан ваш статус живого, живорожденного мужчина или женщины, составленный на основании заявления и свидетельства. Четвертое. Удостоверение. Документ с фотографией, удостоверяющей правосубъектность живого человека, женщины или мужчины. Удостоверение заменяет такой документ, как паспорт. Паспорт выдается на предметы, такие как фен, стиральная машина, компьютер и другие. У живых человеческих мужчин и женщин нет такого документа, как паспорт, который уничтожает их статус человека и превращает в предмет. Пятое уведомление. Это также обязательная процедура – уведомить общественность и заявить о себе миру. Либо публично, опять-таки, через газету или средства массовой информации. Также можно уведомить мировое сообщество, Минюст, Ватикан и Папу Римского, потому как оттуда корни растут, и их надо жестко рубить. Также можно уведомить королеву Великобритании или ее наследников, поскольку она уже заявила наследственное право владения территориями в границах 1917 года как правнучка Георга V, который являлся кузнецом Николая II, по некоторым данным самим не. А согласно римскому праву, она должна быть опекуном имущества рабов, и необходимо дать ей понять, что без нее мы здесь обойдемся как-нибудь сами. Уведомляем мы ее не для выражения своего почтения или пресмыкательства, и не для разрешения стать из раба человеком, а для того, чтобы уведомить, что не субъекты здесь бесхозные, а человеческие живые мужчины и женщины, которые по праву наследуют землю предков. Когда современные православные христиане ратуют за то, что у нас тут царь сел на престол, который всех спасет, они не отдают себе отчет в том, что проклинаемая ими масонская королева Великобритании, Ее Величество Елизавета II, покойная по неуточненным данным, имеет все полномочия стать опекуном нашей бесхозной земли, на которой отсутствуют живые люди, мужчины и женщины, а присутствуют лишь субъекты, рабы, физические лица. Ее смерть не обнародована по причине незаконченных дел и недооформленных документов с отпечатками ее пальца, которые вероятно хранятся в холодильнике как печать, которую вскоре используют, и мы узнаем для чего. Поэтому так спешат нас всех тут оцифровать и чипировать, чтобы не смогли уже ничего сделать. Ведь управлять через чип со знаниями рабов очень просто. Почему важно сейчас в срочном порядке заявить себя живыми мужчинами и женщинами? Первое. Закон о снятии биометрических данных прописан и направлен на физические лица, а не на человека. Второе. Человек живой, мужчина и женщина, являются суверенными, а это значит неприкосновенными. Третье. Народ состоит из человеческих мужчин и женщин, а не из субъектов, физических лиц, фио или предметов. Именно народ – это единственный источник власти, и мы сможем лишь тогда пользоваться своей властью непосредственно. Четвертое. На нас сразу же будет распространяться вся законодательная международная правовая защита по правам человека, включая нашу собственную Конституцию. Пятое. Нам, как живым, принадлежат все ресурсы нашей страны, а также мы имеем все права. А на нашу территорию со всеми дарами и богатствами на ней. Шестое. Ни один так называемый пристав или полицейский со своими отдельными документами не посмеет к нам даже подойти. Седьмое. Ни один так называемый суд в лице так называемого судьи в черной похоронной мантии для судилища мертвых не имеет права судить живого человека, а тем более суверенного человека, который по статусу выше, чем суд. Восьмое. У тех, кто проводит геноцид в отношении уже мертвых субъектов, физических лиц, будет отсутствовать возможность травить живых людей ГМО прививками, алкоголем и так далее. Девятое. Ваши органы останутся с вами, минуя трансплантацию. Десятое. Ваши дети всегда будут с вами, и вы, как живые, вправе праве раздавить ювенальную юстицию, отбирающую детей. Одиннадцатое. Вы почувствуете себя человеком, у которого есть права и уважение к самому себе. Только перестаньте ждать царя или лидера, который придет и всех спасет. Вы, наверное, не поняли, что сила в единстве, и перекладывать ответственность за свою жизнь на кого-то одного или компанию в главаре чревата тем, что происходит сейчас. Перестаньте ждать наследников Романовых. Ром это Рим, римское право, дом Романовых, дом римского права. Именно поэтому они взяли такую фамилию. Настоящая фамилия так называемых Романовых — Гольдштейн. Если и должен быть тот царь, Ц яр Ц ярило которого пророчили на Руси, так это как минимум из династии Рюриковичей, древней Руси, которую хитроумно сместили императоры римского права. А как максимум, Це-Яр — это народ, наш род в виде князей сильных, в чине мужей — мужчин, и в чине жен. Женщин и право копного. Силы вам и духа, родные мои. И помните, сила в единстве. Заявляйте о себе общинно и массово. Не действуйте в одиночку. Объединяйтесь. В описании я оставлю ссылку на полное видео семинары, нарезки которого здесь были. И я бы настоятельно вам его рекомендовал просмотру, если хотите глубже разобраться в этом вопросе. Также будет ссылочка на страницу ВКонтакте этих же авторов, где имеются некоторые нужные документы для начала, ну и прочая информация по теме. Так что теперь, я думаю, понятно, почему мы не имеем тут никаких прав не ни голосовать, не ни митинговать, ничего, покуда козыряем нашим аусвайсом, даже свидетельством СССР, на который всем просто плевать. Вот так и останемся мертвыми душами, числившимися умершими еще в конце 19 века. Можно, конечно, все это опровергнуть, наверное, назвать ересью, но слишком уж все вокруг оправдывается этой информацией. Ну все, всем нам сил, мужества и упорство, братья и сестры. Всех обнимаю. Вы подтверждаете себя Кейтом Томпсоном? А, нет, я говорю с вами о нем. Вы его представитель? На самом деле, его первое имя Стивенсон. Итак, вы не являетесь Кейтом Томпсоном. Окей, еще раз. Для протокола. Мое имя Кейт и больше ничего. Прошу садиться, сэр. Прошу садиться, сэр, прошу садиться, сэр, прошу садиться, сэр, прошу садиться, сэр. Сожалею, Слушайте. я не могу этого сделать, я уже насиделся этим утром. Прошу, если вы не та персона, сядьте, пожалуйста. Сядьте. Удалите этого мужчину из зала суда. А, передайте, пожалуйста. Благодарю вас. Вон в том документе та персона, которую вы ищете. А я — это я, а там персона, о которой вы говорите. Вам нужно официальное подтверждение персоны? Вот, я кладу вам его на стол. Вы представляете мистера Томпсона? Я уже сказал, что мистер Томпсон вон там. Вы здесь как представитель мистера Томпсона? Нет, я не представитель, я здесь как ведущий его дела, точно так же, как вы ведете дело суда. Итак, вы это не он, и вы его не представляете. Да, без проблем. секретарь это понял, а вы не понимаете. И эта женщина. Присяжная охрана, не понимает. Я должен это проверить. Благодарю вас. Как долго? Я не могу ждать тут весь день. Прошу обратить внимание, что судья вышел из зала суда. Он покинул корабль. Я, как живой мужчина, суверен в этой комнате, объявляю все обвинения недействительными на основании прецедента. Желаю хорошего дня. А судьи, оказывается, не имеют права судить человека. И если правильно все делать, они не могут даже подступиться, оказывается. Потому что, когда вы приходите в суд, судят вашу бумажку, ваш паспорт пассивный порт, а вы являетесь в этом заседании опекуном паспорта. И с вас потом берут деньги, вас заставляют паспорт же не может сидеть и заплатить деньги. И как представляете, как они все организуют? А выгодоприобретатель государства, либо кто-то еще. И вот наша задача сейчас, вот тот самый момент до 22 -го года мы должны все вместе изучить сейчас. Документы. И сейчас отработать механизмами, чтобы мы до 2022 года, право требования, мы сделали то, что положено. Чтобы мы стали свободными. Скажи мне, какая женщина могла бы тебе понравиться? Живая.